А все, прямой эфир. Доброго здравия, уважаемые друзья. На связи Мошкин Владимир. Сегодня мы говорим о компании Search Energy, источник энергии, про генераторы. Начнем для новичков информацию, для тех, кто первый раз на вебинаре. И на самом деле все с простых вещей начинается. Сегодня электричество, которое мы потребляем и хотим потребить, то есть то количество приборов, заводов, бизнесов, фабрик, предприятий, многоэтажных домов, техники электронной, там, телефонов, планшетов, ноутбуков, роутеров настолько большое количество, то есть все построено на электричестве. Ну, то есть все питается от электричества то электричество сегодня не хватает на планете. То есть особенно очень много едят электричество, майнинговые фермы, которые ну, используются для производства криптовалюты. Криптовалют более 1700 штук. И сами представляете, какое количество майнинговых ферм помещений нужно, чтобы ну, запитывать это все электричеством. Есть отчет на сайте searchenergy.ru, отчет Министерства энергетики Российской Федерации, по которому вы можете проследить то, что электричество – дефицит. То есть если мы сегодня захотим какой-то завод построить, то построив его, у нас не будет электричества, чтобы его подключить и чтобы он работал. Ну, пришло такое время. То есть раньше этого не было и вот всему приходит свое время и сегодня это время в 2018 году пришло и поэтому 2018 год это начало эры э, бестопливных э, электростанций, генераторов э, технологий и так далее и тому подобное а для того чтобы понять что это так э, просто посмотрите криптограмму э, Журнал «Экономист» 2018 года. Там зелененьким цветом криптограмма указана про альтернативные источники энергии. И поэтому мы сегодня об этом говорим. А не пять лет назад, не в прошлом году, а именно сегодня. Это один из факторов, который нас подталкивает к тому, что нужно новые источники энергии изыскивать. Следующий фактор – это... Тепловые электростанции, атомные электростанции и гидроэлектростанции, то есть это те источники сегодня устаревшие, которые до сих пор генератор вращают паром, то есть паровая турбина топится атомной энергией, там вода нагревается. В тепловых электростанциях углем нагревается, газом, мазутом, нефтью, там, ну, различные есть технологии. И вот этот генератор, который на этих предприятиях, он вращается именно паром. Он имеет очень большое магнитное сопротивление, тем, чем больше нагрузки, тем больше магнитное сопротивление. Простым языком это объяснить можно тот, кто имеет автомобиль, когда вы завели автомобиль, у вас тахометр, допустим, показывает тысячу оборотов. Как только вы включаете свет, ну, дальний, ближний, там неважно, магнитолу, свет в салоне, то есть кучу электроприборов, нагрузку включаете, то ваш тахометр падает и двигатель по-другому звучит. Ну, то есть нагрузка появляется, и двигатель уже э, эту чувствует нагрузку, и его обороты падают. И так же самое вот эти генераторы на электростанциях различных, которые я назвал, которые вам известны еще со школьных времен, э, в них э, генераторы тоже вращаются, ой, вернее, э, чем больше нагрузка, внешняя тема его сложнее вращать то есть в принципе если сразу большую нагрузку к нему подвести то его вообще невозможно провернуть то есть сначала его без нагрузки запускают разгоняют турбину генератор сам и потом уже подцепляют нагрузку включая тумблеры и только тогда уже в разогнанном состоянии его еще можно крутить но эти технологии устарели на сегодняшний день они не имеют коэффициент полезного действия единицу. Все атомные, тепловые, ГЭС, электростанции, ну, всех типов электростанции, они на сегодняшний день несут больше расходов, чем они вырабатывают электричество. Ну, то есть, к примеру, Тепловая электростанция, это тоже вы можете проверить, все есть в интернете, задать вопросы в Яндексе, в Гугле. Я вам просто сейчас озвучиваю информацию, вы ее перепроверяете, я вам не заставляю в нее верить. Я сам просто изучал все это, перепроверял, поэтому уже свои выводы, свой опыт вам транслирую. Тепловые электростанции, допустим, потребляют, ну, допустим, каждый день нужно угля на 1 миллион рублей она а а на выходе получаем электричество на 800 тысяч, то есть 200 тысяч убытков, то есть 80 процентов полезного действия от тепловой электростанции, 20 процентов убытков. Эти все убытки ввиду того, что мы живем в разных климатических условиях, где-то холодно, ну много где у нас в России холодно на самом деле, и даже из-за того, что тепловая электростанция убыточная, ее, вот эти убытки гасят из бюджета. То есть это даже не прибыльный бизнес. Поэтому сегодня электричество такое дорогое. У нас в Красноярске, чтобы вот эти убытки покрывать, разработана антикоррупционная о, вернее, коррупционная схема для предпринимателей. Ну, например, в среднем вот, квартира, дом, да, дача. Человек платит 2 рубля за киловатт электричества, хотя мы живем на реке Енисей, да, вроде бы у нас должна быть ГЭС, по всем как бы факторам гидроэлектростанция, там, ну, себестоимость электричества вообще маленькая, что река же бежит сама по себе, природный эффект, ну, ТЭЦ у нас тоже есть, потому что не хватает гидроэлектростанции. Ну, не суть, в общем, этого вопроса, а то, что электричество стоит 2 рубля киловатт, ну, где-то рубль 80, 2 рубля, там, 2.30 за киловатт. Это для частных лиц, для частного сектора. Предприниматели платят от 7 до 10 рублей за киловатт. То есть из-за того, что как бы вы бизнесмен, все, будьте добры, платите больше. Но этого тоже недостаточно. Мы ведем несколько дел, курируем их, как бы сейчас прорабатываем юридически, готовим уголовные дела на электросети, которые у нас работают в Красноярском крае. Процедура там следующая, то есть это я вам рассказываю для того, чтобы вы обратили на это внимание. Допустим, пример, вы предприниматель, у вас бизнес, помещение, торговая, да, и вы там торгуете чем-то, либо там производство у вас какое-то. Приходят э, по предварительному звонку, все вроде бы по закону, предварительно звонят, что такого-то числа у вас будет проходить проверка счетчика, что там вы не отматываете электричество, не воруете, что у вас пломбы висят, все э, чин чинарем э, Приходят несколько специалистов, э, выключают э, полностью э, на вашем предприятии электричество, и начинают ходить проверять розетки, тыкая в них индикаторную отвертку, чтобы посмотреть, есть ли там фаза, то есть электричество при выключенном счетчике. Один специалист, соответственно, стоит возле счетчика, а другой, там или несколько, ходят по зданию и тыкают отвертки индикаторные по розеткам кто-то там чего-то начинает вас звать типа ой что-то тут розетка подключена идите посмотрим вы идете там что-то действительно замыкает но ну, есть индикаторные отвертки с батарейкой если вы ее там с двух сторон пальцем можете придержать она там ну, загорается индикатор что есть контакт то есть проводник есть и незнающие люди ведутся на это, то есть смотрят, да, вроде что-то мигает. Но пока вас отвлекают, тот человек, который находится у счетчика, он перекусывает пломбы, закрывает счетчик, ну, соответственно, как бы там как-то вопрос заканчивается, что да, да, не, все тут в порядке, это что-то индикаторная отвертка затупила, батарейка там может отсырела или еще что-то. Какие-то есть без батареек, ну то есть э, не принципиально, просто я вам рассказываю картину, с которой столкнулся сам неоднократно и ко мне обращаются мои близкие уже на протяжении нескольких лет. Э, все, люди уходят э, с этой электрической компании, так сказать, и месяца через три, через полгодика к вам заезжает новая проверка, новые люди, опять по этому же поводу. Ну, а вы как бы в счетчик и не лазите, что туда лазить? А у вас на самом деле еще с первой проверки перекусаны пломбы через эту постанову. Все, приезжает вторая проверка, устанавливают. Они едут уже знают, что у вас пломбы перекусаны. Они приезжают сразу с понятыми, с актами со всеми, все уже практически заполнено. Осталось только вам подписать, что ты, вы виноваты. И выставляют вам счет минимум 1 миллион рублей. Минимум, то есть меньше миллиона, полтора, миллиона, двести, миллион семьсот, два с половиной миллиона, в зависимости от масштабов предприятия. Они это все еще смотрят по налоговой, сколько работает предприятие, уставной капитал, насколько серьезная фирма. Чем серьезнее фирма, тем больше вам выставляют счет. Как этот счет считается, откуда эта цифра берется, там вообще невозможно как бы логики никакой отследить. Нету никакой формулы, просто должностное лицо вот так вот решило вас наказать таким штрафом. И все, вас откру... отключают от электричества, у вас встает бизнес колом, вы не можете зарабатывать деньги, вы начинаете искать пути решения. Идете, берете кредит, занимаете у друзей, знакомых, гасите эти долги, и вроде бы опять продолжаете работали вот так разводят энергетические компании сегодня людей на деньги и это происходит поголовно я больше чем уверен что сегодня прослушав вот этот вебинар в комментариях под видео будут сотни людей которые пострадали по такой же вот самой причине ну это вот такое отступление просто эти ситуации недавно опять обострились и поэтому мне хотелось сегодня об этом поведать вам, чтобы вы были на чеку, когда к вам приходит проверка счетчика и не доверяли тем людям, которые к вам приходят. Но это уже второй вопрос, эти правовые вопросы мы тоже будем освещать, будут вебинары, ну, не буду предсказывать когда, да? времени категорически на все не хватает, не хватает рук, не хватает специалистов. Ну, вернемся к источникам энергии. То есть, соответственно, вот эти все атомные тепловые ГЭС-электростанции, они влияют пагубно на экологию. Тепловые электростанции каждый час сжигают десятки вагонов угля. В интернете есть видеоролики, в котором прям целый состав переворачивают, то есть... Специальные помещения есть, куда заезжает состав, 20 вагонов, 30 вагонов, и все одновременно вагоны переворачиваются и падают в топку, и уголь ждется. То есть это все непродуктивно, неэффективно, имеет кучу отрицательных эффектов. Следующий фактор, на который то есть это все влияет, сегодняшняя энергетика тем способом, которым добывается электричество – это на нашу планету. Участились, на последние несколько лет участились землетрясения. Их происходят ежедневно десятки землетрясений, и количество их динамично растет. Планируется, ну, есть много предсказаний, которые говорят о том, что 2019 год просто будет трясти всю планету. То есть очень много будет происшествий, жертв, катастроф и так далее. То есть землетрясения приводят к цунами, к ураганам там, и куче еще различных катастроф. Почему это происходит? Потому что из недр земли выкачиваются плодородные вот это, ой, полезные ископаемые в больших объемах, круглосуточно на ТЭЦ подвозится уголь, выкачивается нефть и образуются пустоты. Под землей смещается ядро к поверхности ближе, соответственно, ядро горячее, происходит расплав магмы, вулканы начинают действовать, происходит землетрясение, разлом коры происходит и куча катастроф. То есть вот это все тоже можно относить к экологическим катастрофам. И пришло время это все изменять. Александр Сергеевич Кугушов, автор э, компании «Источник энергии», э, он уже более двух лет на своем канале YouTube, э, давайте сразу буду показывать, потому что не все могут найти канал его, ищут по фамилии, имя, отчеству. Так, э, все, все видно. Вот его канал «Киловатт Инфинито». Инфинито, то есть э, у него 2200 на сегодня подписчиков видео имеют по несколько тысяч просмотров да, хотя видео вроде декабрь семнадцатого года ну, достаточно много просмотров для свежего канала то есть каналу чуть более двух лет и вот все его видео александр сергеевич кугушов рассказывает о своей технологии генератора Вообще много о чем рассказывают, что такое электричество, про землетрясение, про политику, про религию, как это все взаимосвязано воедино, как друг на друга это все воздействует, что такое сила тока да, и лохотрон, который в школе, в университете преподают и развеивает эти все ми мифы. Ну, видим, что и про онкологию, про болезни, откуда что берется. Видеообращение к чиновникам, есть у него тоже серия видеообращений. Просто заходите в интернете, набираете вот это вот название канала YouTube и видео просматриваете. То есть вот так вот он выглядит, сейчас я открыть ссылку в новой вкладке. Вот так выглядит его канал. 2279 подписчиков выбираете раздел видео и все по порядку пересматриваете здесь видим что две недели назад крайний раз александр сергеевич записывал видео и некоторые задают вопрос в чатах что что-то давно нет видео может что случилось может проект слился или так далее и тому подобное На самом в деле Александр Сергеевич набрал группу людей, которые приехали уже с разных уголков нашей планеты к нему в Италию и проводит там обучение специалистов, которые будут ездить по регионам и тоже обучать людей формировать именно рабочие группы по запуску в каждом регионе, в каждом крае, области, городе именно производство генераторов. <клёх> так, э, дальше что? Э, это все вы посмотрите, изучите. Что хочу сказать еще по генераторам? Э, а, покажу еще официальный сайт, кто еще не видел так это закрываем нажимаем источник энергии здесь на сайте тоже есть презентационный ролик схема генератора видим здесь картинки как происходит экологическая катастрофа здесь вы можете прочитать о сотрудничестве контакты с кем связаться этапы развития компании посмотреть то есть на самом деле в 1988 году александр сергеевич обнаружил вот это открытие сделал открытие и научился убирать магнитное сопротивление то есть встречное сопротивление каждый из вас в детстве на велике катался там с динамо машиной крутил двигатели доставал из машинок подключал лампочки они горели то есть и вы чувствовали как тяжело крутить тем, чем больше нагрузку включаете тем тяжелее крутить вот этот генератор двигатель генератор там на самом деле это синхронный двигатель, а не генератор, который вращают и на тепловых электростанциях, и на атомных электростанциях. И там есть вот это магнитное сопротивление, если его убрать, то для того, чтобы его крутить, достаточно всего лишь просто рукой его вращать. То есть использовать входящие энергии очень мало. На сегодняшний день цифры такие, то есть 80-киловаттный, Ой, 80-ваттный, 80-ватт двигатель, маленький, 80-ваттный, как лампочка потребляет, вращает генератор, который вырабатывает 10 киловатт электричества. То есть во много-много раз больше исходящей энергии. А в 88-м году Александр Сергеевич, это ну, уже... Ну, изобретение сделал, разработал технологию, много обращался куда? В правительство, но на тот момент, в 90-е годы у нас электростанции производили гораздо больше электричества, чем мы потребляли его. То есть и проблемы дефицита электричества не было. Примерно соотношение было такое, то есть 25% мы потребляем и 75% у нас запас электричества. Поэтому в 90-е 90 годы ну, все развивалось, фабрики, заводы, э, ну, много чего работало, много предприятий э, запускалось, технологии компьютерные начали развиваться и так далее и тому подобное. И мы пришли к тому времени, в котором мы находимся сейчас, а сегодня не хватает электричества. И тогда его никто не слышал и не обращал на него внимания. И Александр Сергеевич уехал э, потом в Италию. На Украине много патентов у него э, имеется, не только на генератор, на еще другие различные полезные установки. В 2017 году э, в России образовалось, в других странах образовались э, люди, то есть, которые стали подписываться на, а, в общем, давайте так, то есть. Интернет дал возможность вещать информацию. Александр Сергеевич Кугушев создал свой канал на Ютубе половиной года, ну, с копейками лет назад, и начал вещать информацию. Люди такие, как я, Александр Бобров, еще другие ребята с разных стран смотрели его канал и проникались этой идеей технологией. И когда все сомнения уже были отброшены, то, что это все работает, были предоставлены доказательства того, что это работает. Ну, у каждого свое понимание, кому-то достаточно просто пообщаться с человеком и понять, что он говорит правду, кому-то нужно потрогать генератор кому-то нужно просто чертежи посмотреть, которые Александр Сергеевич демонстрирует, и с техническим образованием человек понимает, что этот генератор, ну, имеет место быть, и так далее, и тому подобное. То есть каждый по-своему принимает решение, я просто сейчас как бы говорю за себя, что я разобрался с информацией и понял, что это работает, и начал продвигать, вот эту идеологию в массы, эту технологию в массы, транслировать ее, проводить вебинары, семинары, ездить по России, встречаться с людьми, создавать рабочие группы, ну, заниматься продвижением этого направления, потому что если не я, если не каждый из нас, то кто это сделает? Никакое правительство, никакие чиновники, которые так хорошо живут, за счет того, что, за счет наших с вами денег, э, за счет налогов, откатов и так далее и тому подобное за распил бюджета. У них и так все хорошо, поэтому они не будут так яростно заниматься продвижением данной технологии. Поэтому только мы, народ, именно люди, э, можем объединиться и эту технологию внедрить в массы к чему я как бы каждого здравомыслящего человека, каждого из вас и призываю. И вот в 2017 году по системе краудфандинг, это народное инвестирование, мы решили продвинуть этот проект, эту технологию. То есть за счет инвестирования людьми, не государством, не тендерами, не олигархами, а просто обычными людьми, которые каждый по копейке скинулся, и мы запустили это все в работу. На сегодняшний день в Италии собираются, вот как я сказал в начале встречи, 10 генераторов по 10 киловатт, и там параллельно сразу же происходит обучение людей на месте у Александра Сергеевича Кугушова. И один генератор и двигатель генератора производится в Томске. Есть там человек такой, Иван, вы можете посмотреть. У меня на канале YouTube, сейчас я вам покажу, мой канал YouTube. Вот он, Русь, все с... Русь, логотипчик, мой канал. Правовед Мошкин Владимир, видео. И вот встреча в Томске, сборка генератора. 385 просмотров за 22 часа то есть вот мы здесь на встрече в томске разбирали все по полочкам видео 53 минуты поэтому я не буду сейчас все это пересказывать. просто зайдете на мой канал посмотрите перезаливайте обязательно все видео доступны в свободное пользование, то есть перезаливайте на свои каналы, распространяйте в сети эту информацию, потому что кроме нас, ну, как бы вот эту технологию никто не продвинет, кроме, как бы, каждый из нас. То есть все запущено в работу. Осталось дождаться феритов, и в Томске уже будет собран генератор. Двигатель-генератор чуть попозже будет собран, потому что там ну, нужны определенные детали, которые сегодня очерчиваются, чертежи, подразмеры, то есть все нужно в определенных пропорциях подогнать. Это очень скрупулезная работа. Но мы познакомились со всеми, кто там занимается в Томске этими делами, по сборке генератора люди все адекватные здравые в трезвом уме в здравой памяти как говорится знают свое дело не понаслышке собирали и гораздо более сложные элементы поэтому ну, все предвещает успех нашего начинания существует еще ряд вопросов у людей да когда же все таки мы увидим ребята то есть очень много факторов которые как бы мы сами хотели бы уже вчера этим генератором пользоваться но мы первопроходцы то есть приходится изыскивать где заказать из правильных материалов какие комплектующие чтобы их нам сделали под определенный размер то есть это все на это все тратится время потом доставка с разных стран это таможня и так далее и тому подобное везде растягивается все в сроках и тем более мы делаем то есть первый прототип в россии на территории россии поэтому как бы требуется время но я больше чем уверен в том что в июне месяце все точки над и будут расставлены тут осталось то всего лишь полмесяца до конца месяца июня Через два дня, в течение там, двух дней, к 16 июня должны прийти ферриты. Под ферриты уже будут нарезаться пластины, то есть ну, за день нарежут пластины. Потом это все нужно обмотать там, обмотками, все это дело стянуть, там, нарезать прокладки между пластинами. То есть, как бы, ну, идет работа своим чередом, и невозможно ее каким-то образом э, обогнать, э, машину времени изобрести и так далее, и тому подобное. То есть, немножечко терпения, и все будет. Э, просто посмотрите историю любых проектов, каких-то особенно масштабных и серьезных они ну, годами собирались, годами верстались, там, объ... выстраивалась работа, оттачивались все процессы на сегодняшний день. То есть на все требуется время и человеческий ресурс. А человеческого ресурса не хватает, потому что много эгоистов, каждый занят собой, и не каждый готов взять там и приложить усилия к тому, чтобы получить результаты в этом проекте. Поэтому у нас по пальцам пересчитать людей, да, кто активно этим занимается и радеет за это. То есть участвует в этом душой и телом. По поводу регистрации юридического лица. Были сегодня вопросы в чате. Я не занимаюсь вопросами регистрации юридических лиц. Насколько мне известно, Александр Бобров нанял юридическую компанию, в москве которая разрабатывает пакет документов по звонку недельной давности мне было известно что в министерство юстиции там и в налоговую сданы документы на регистрацию юридического лица как там сейчас обстоят дела прошли документы регистрацию не прошли может где-то исправляется устав ну как бы тем более, компании такие не каждый день регистрируют э, и однозначно могут отдать устав на то, чтобы переделали какие-то пункты и моменты. Кто регистрировал юридические лица в Министерстве юстиции, тот знает, что э, и в налоговой, что там не так все просто, э, докапываются до каждой запятой и приходится там по несколько раз посещать э, эти заведения, чтобы зарегистрировать свою фирму. Ну, если фирма там достаточно масштабная, если какое-то обычное там ИП по розничным продажам, то, конечно, там все за четыре дня делается, вся регистрация. И по стандартным шаблонам там устав. Это по уставу. По поводу нового сайта с партнерской программой. Тоже хочу сказать свое как бы, видение. Я не связан с программистами, не знаю фамилий, имен, кто там нанят по поводу нового сайта, автоматизации. Но однозначно буду этот вопрос узнавать, пробивать, так же самое, как вот с генератором. Да? То есть люди, мои партнеры, мои друзья, знакомые, коллеги задавали вопросы как что действительно ли но ну, существует вот эти заготовки которые есть на видео то есть или это просто с интернета содрали какие-то видюшки нарезали и нам а, выдают что как бы там кто-то собирает генератор а, чтобы развеять эти сомнения я всегда человек практик то есть я беру и еду то есть и мы взяли и поехали а, поехали мы вчетвером а, вот пожалуйста вы можете зайти и обращаться к денису залевскому его страница вконтакте вот она обращайтесь к нему с вопросами он ездил со мной алексей хлызов тоже ездил со мной в томск к нему обращайтесь пишите в личку арсен foods тоже ездил вместе со мной, к нему обращайтесь в личку и задавайте вопросы. Если какие-то вопросы, вы сегодня ну, не найдете ответы на вебинаре там, или видео видеопрезентациях, ну, в инструкциях и так далее. Почему я говорю, что обращайтесь к этим людям? Потому что они больше всех владеют информацией о том, как происходит сегодня, подготовка к запуску генераторов потому что но ну, эти люди двигаются рядом со мной вместе во всем участвуют и я могу конкретно сказать что да вот они владеют в большей мере информацией, всегда на связи а, обращайтесь к ним а, отвечают на все вопросы так а, перейдем к томску да опять то есть а, в ближайшее время я тоже планирую разобраться с вопросом сайта, да, то есть вопрос сайта, то есть с генератором, с запчастями, как все делается. Мы съездили все вот на этой встрече. Вы узнаете. Прослушайте 53 минуты, потратьте время и, как бы все поймете, как проходила встреча. Следовательно, сегодня у меня стоит вопрос на повестке дня. Решить вопрос с сайтом. Да, соответственно, узнать. В каком городе, какие программисты занимаются автоматизацией именно сайта Search Energy? Что значит автоматизация? То есть разработкой личных кабинетов, интерфейса сайта с выкладыванием информации актуальной, ссылками на YouTube, на группы в социальных сетях и так далее. То есть этот вопрос у меня поставлен. Не могу сказать, когда, так же, как и в Томск мы съездили стихийно, да, сложились так обстоятельства. Мы планировали к 10 числу, а поехали 5. -го. То есть, ну, меня всегда стараюсь, я стараюсь всегда пораньше делать. То есть, если там что-то обещают 10 да, июня, то стараюсь делать раньше, там, 5 июня. Мы поехали, потому что у Ивана были выходные свободные для встречи, и мы два дня провели в рабочей обстановке обсуждениях планы где какие недочеты что нужно исправить и так далее и тому подобное скажу лишь всего лишь краткие цифры до да, встречи что э, генератор 10 киловатт обходится э, сборка его в 500 тысяч рублей то есть сборка комплектующие зарплаты все расходники в 500 тысяч рублей поэтому э, вы берете вот сюда заходите на ICO. Вот, кстати, здесь по тому, сколько электричества вырабатывается и сколько потребляется. И цифры практически равны. Нету свободных мощностей. <к anyways> как посчитать, сколько нужно? Да? Допустим, если вам нужен 10-киловаттный генератор домой, он стоит полмиллиона рублей, там нам известна точная цифра. Ну, там 490, там 480 тысяч, ну, полмиллиона в среднем со всеми расходами. А делим на 3100 рублей одна акция 1 сентября. Вам нужно, нужно 161 мегаватт контракт. Для того, чтобы 1 сентября поменять их на 10-киловаттный генератор. Поэтому сегодня вот 14 июня, да, и 14 июня э, скачок курса будет уже 15 июня завтра, то есть завтра еще можно купить, сегодня еще можно купить за 210 рублей 1 мегаватт контракт, э, 16 июня уже будет цена 280 рублей за 1 мегаватт контракт. То есть вам нужно купить 161 мегаватт контракт, если вам нужно 10-киловаттный генератор. Умножаем на 210 рублей, получаем 33 810 рублей. То есть генератор стоимостью в полмиллиона вы сегодня можете проинвестировать, став акционером, да, купить акции мегаватт контракта за 33 870 рублей. Ну, то есть, это не такие большие деньги по сравнению с полмиллионами. Тем более, вы будете постоянно получать себе дома электричество, так сказать, без, безоплатное. Один раз поставили генератор и пользуйтесь им всю свою жизнь. Дальше существуют еще вопросы. Как бы, ну, я свое видение скажу то, что, по этому поводу. То есть, есть вопрос... Что есть, вернее, спор, что якобы Александр Сергеевич Кугушов в своих видео говорит о том, что электричество будет продаваться. Да, действительно, электричество будет продаваться, но именно для промышленных масштабов. То есть никто вам не запрещает приобрести генератор в личное пользование, в частное пользование там мощностью там, 10, 20, 30 киловатт, да, там, содержать теплицу, там, хозяйство какое-то у себя дома там и самому, самому себя обеспечивать там, продуктами питания на земле, грубо говоря, живя. Но если вы являетесь бизнесменом, предпринимателем какой-то крупной компании и вам нужно в промышленных масштабах электричество, то, естественно, вам никто не продаст генератор, в пользование, в собственность, вам сдадут его в аренду, либо вы его как бы купите, но вы будете постоянно платить, ну, в меньшей степени, чем сегодня вы платите за электричество, но платить будете, то есть если автомобильное хозяйство и ваш автомобиль будет на электричестве, то, соответственно, как за сотовую связь вы сегодня платите, вы будете платить за электричество в компанию Search Energy когда ваш автомобиль будет ездить на генераторах Search Energy. Будет просто стоять сим-карта, которую вы будете пополнять и будете выкатывать, ну, пополнили, допустим, на тысячу рублей. Это, допустим, 100 километров. Проехали 100 километров, баланс закончился, все, у вас автомобиль, ну, генератор не работает. Пополнили опять сим-карту. Закинули на баланс деньги, заправили, так сказать, машину и опять поехали. Соответственно, цены, конечно, будут не такие, которые сегодня, а в десятки, я думаю, даже если не в сотни раз, дешевле. Вот так это все будет устроено. Это чтобы вы не путали, что да, действительно, электричество будет продаваться, и те люди, которые сегодня будут участвовать, вернее, в будущем, как акционеры, будут иметь еще проценты от деятельности компании. Но эта тема уже не моя по поводу акционеров, потому что это тема и правового отдела, который занимается документами, какая там форма предприятия будет, будет это кооператив или ООО, или ЗАО, или еще какая-то форма юридического лица. Это уже время покажет, ну, я этим вопросом не занимаюсь, но обязательно у меня этот вопрос стоит на повестке дня в том, чтобы тоже съездить, узнать, где находится эта юридическая компания, познакомиться там со всеми людьми, так же, как мы съездили в Томск, и уже разобраться с этим вопросом и вам дать достоверную конкретную информацию. То есть, как вот здесь мы конкретную информацию в ролике даем, так же само конкретную информацию по правовому отделу, по техническим специалистам, которые сайт создают. То есть, эти вопросы у меня на заметке, и я обязательно буду стараться их решить и вам дать информацию от первого источника, ну, потому что считаю, что так правильнее. Так, дальше что еще, что мы еще не назвали по источникам энергии, этапы развития. 2017 год начало, 2018 разработка прототипа, начало развития производства и демонстрация готовых продуктов. Демонстрация в Шереметьево на 28 июля запланирована, уже в график поставлена 28 июля будет международная презентация генераторов. Модернизация промышленности и социальной сферы, то есть 2018 по 2030 год будет проходить внедрение этих генераторов, и в 2030 году уже полностью как бы будет переводиться вся промышленность, социальная сфера на эти технологии. То есть э, все будет не так быстро, как нам хочется, потому что мы живем в материальном мире в сутках 24 часа, и каждый человек может сделать только определенное количество работы за эти сутки. Э, скажу вам честно, то есть на сегодняшний день э, количество обращений такое огромное, что я просто даже ну, не успеваю отвечать по несколько дней на сообщения, то есть есть люди, которые там ждут, вот смотрите, то есть как бы, ну, вот здесь 18 сообщений, 6 человек добавились, просятся в друзья, открывая, допустим, страницу, вторую у меня страницу, ВКонтакте есть две, здесь тоже видим сообщения, добавление в друзья, так же самое на электронной почте у меня, на WhatsApp, на Telegram, в Skype вот 24 сообщения. И некоторые сообщения, я вам говорю, я по 2-3 дня не могу обработать, потому что у меня не хватает времени на это. Я ограничен физическими сутками. То есть вот я провожу вебинар, я ложусь спать, я сажусь кушать. Иду в ванну, я выключаю телефон на авиарежим. Проходит полчаса, принял ванну, включаю телефон, у меня уже 20-30 пропущенных вызовов, 50 сообщений. Пока я их обрабатываю, проходит час. За этот час еще набегает куча таких же звонков и сообщений. И бывает очень часто в последнее время, что нажимаешь сообщение прочитать начинаешь человеку печатать ну ответ на сообщение раздается тебе звонок в телефон ты разговариваешь пока разговариваешь у тебя еще несколько неотвеченных на второй линии положил трубку перезваниваешь разговариваешь опять и вот в этом потоке ты уже забыл что ты печатал сообщение и отвечал человеку на вопрос это сообщение там еще кто-то написал сообщение и все и уже этот человек потерялся в списке поэтому э, каждому сегодня обращаюсь тех людей которые контактируют со мной которые со мной общаются связываются я прошу как бы ну не то что прошу я вас ставлю перед фактом что не стоит там огорчаться обижаться а, еще что-то мне высказывать по поводу того, что там я игнорирую вас или еще что-то. Я отвечаю на все звонки и отвечаю на все сообщения, но в порядке очереди. А очередь формируется естественным путем. И этой очереди ждут люди 2-3 дня, 4 дня. И по-другому я просто не могу. Ну, иначе никак, 24 часа в сутках. И тысячи людей обращаются каждый день. Сколько успеваю за сутки ответить сообщений, настолько и отвечаю. Если на ваше сообщение два 3 дня нет ответа, значит вы просто потерялись в списке. Напомните о себе, то есть просто напоминайте о себе и не звонком пишите сообщение Лучше всего аудио сообщение в WhatsApp. потому что сами звонки они всегда будут, ну, то есть вы никогда до меня не дозвонитесь. То есть вы будете звонить, у меня всегда трубка занята. Всегда занята. Когда вы написали аудиосообщение в WhatsApp, это более удобно, потому что у меня есть время, я прочитал сообщение и ответил вам также аудиосообщением. То есть гораздо быстрее происходит общение и взаимодействие, нежели со звонками. Это вот такое, как бы, ну, пожелание ко всем. Так, полная замена всех топливных источников, конец топливной эры, развитие, начала электрической эры, 2033 год. Вот такие планы. Скорее всего, я на многие вопросы сегодня еще не ответил, да, сумбурно там, может быть, как-то эмоционально рассказал обо всем, поэтому сейчас посмотрю... Где у меня чат с вопросами. Отвечу на вопросы и закончим вебинар. Так. Открываем. Отвечу на Поставим паузу. И начинаем все пролистывать. Да? Делаю это все через демонстрацию экрана что все это в открытую происходит и закончим вебинар что никакие так. вопросы не игнорируются нету там никаких фейков или еще каких-то подстав и читаем здравия здравия привет из германии добрейшего вечерка жуковский здесь всем привет Олег Шаманский, ну вы от Александра Сергеевича по ушам то получили за суперпризмы ваши. Отвечаю Александру Шаманскому, не знаю, что это за человек, мне в принципе без разницы, говорю, вопрос не в призмах, а вопрос в Турбо Призм. Турбо Призм это пирамида чистой воды, когда люди скидываются одному человеку на кошелек. И именно по этому вопросу про турбопризм Александр Сергеевич Кугушов говорил, а не о самой криптовалюте призм. Это так же само, как э, взять билеты Банка России, которые, за которые люди покупают оружие, наркотики, финансируют теракты за доллары, за евро и обвинять, допустим, саму банкноту центрального банка, сам билет вот этот, который вы в кошельке держите, которым вы сегодня, вот у вас в кошельке находится, не, ну, как бы, не велика вероятность, что тот ту банкноту, которую вы держите в руках, за нее рассчитывались за наркотики. Вам ей зарплату дали этой банкнотой. И это то же самое, что просто брать и обвинять банкноты, что они используются где-то там. И так же сама криптовалюта призм. Кто-то ее использует в корыстных целях, кто-то в благих целях. И сама криптовалюта призм здесь никакого отношения к вот этому кипишу и видео Александра Сергеевича Кугушова не имеет. А есть технология турбопризм где люди скидываются на один кошелек своими деньгами, чтобы увеличить количество монет и увеличилась скорость майнинга. Это их тема. Я не участвую в турбопризм, если уж на то пошло, да, и никогда не участвовал, хотя я в курсе этого движения. Добрый вечер, друзья. А он что, хозяин наш или папа, чтобы по ушам давать? А когда планируется показ рабочих генераторов в России? Официальный показ 28 июля, но генераторы будут со собраны еще до этой даты. И вы еще до 28 июля будете это все лицезреть. Сергей Калинин, только мы, люди, должны продвигать эту технологию за 500 тысяч рублей, так что ли? сергей калинин твой вопрос вообще непонятен и он у тебя складывается из-за того что у тебя каша в голове расхлебая эту кашу сначала изучи информацию и сделай выводы продвигать тебе или нет если не понимаешь не продвигай разобрался сам будешь продвигать Небольшевата ли цена для, по вашим же словам, простой технологии? Сергей, мы проводили исследование по поводу того, чтобы вот то, что Иван собирает своими руками, да, на своих производственных мощностях на предприятии, если эту же модель генератора, которую мы озвучили, 10 киловаттный генератор, обходится в 500 тысяч рублей, если его производить в единственном варианте, а не на потоке, не на конвейере, на каком-либо сегодня действующем предприятии, которое занимается двигателями или генераторами электрическими, то за вот эту же точно такую же модель возьмут от миллиона до двух миллионов денег чтобы сделать вот этот модель, которую мы делаем за 500 тысяч рублей. То есть на предприятиях еще дороже, потому что там существует аренда, кредиты, оборудование в лизинг, зарплата директору, зарплата учредителям, зарплата акционерам, зарплата мастерам, зарплата слесарям. Плюс они, предприятия работают, у них производственные мощности на традиционном электричестве. Они платят там по 10 рублей за киловатт энергии. И там куча-куча охрана у них там есть, бухгалтера, кассиры, экономисты, отдел кадров. Их всех кормить нужно, всех вот этих нахлебников. Соответственно, будет еще дороже. Кому интересно, пусть еще дороже делают. Наша задача э, сделать генератор доступным любым, э, ну то есть любому человеку. Так, ну тогда кто будет продвигать эту технологию миллионеру, у которых все нормально, вы сами себе противоречите. Сергей Калинин, я уже показал принцип, по которому можно дешево купить генератор и можно сегодня купить акции по дешевой цене 1 сентября с 1 сентября эти акции поменять на генератор то есть за 33 870 рублей сегодня можно купить генератор который стоит полмиллиона Откуда 1 сентября возьмутся деньги? Да потому что юридически сегодня, сейчас акции продаются для частных лиц. Только для частных лиц. Никакой бизнесмен не может на свое предприятие купить, сколько ему хочется, мегаватт контрактов. Мегаватт контракты продаются только частным лицам. Поэтому такой ценник. С 1 сентября будут заключаться договора с производствами, с заводами, с фабриками, с фермами различными, с предприятиями. И эти предприятия уже будут покупать по 3100 рублей акции у вас же. И тем самым они у тебя, вот ты сегодня, Сергею конкретно адресует. ты сегодня на тридцать восемьсот 810 рублей купишь, 161 мегаватт контракт по 210 рублей. Его тебе хватит для того, чтобы 10-киловаттный генератор, который мы собираем, приобрести после 1 сентября. То есть ты сегодня вот за столько купил. А после 1 сентября у тебя вот эти акции выкупит компания, предприятие для того, чтобы ей заказать генератор, потому что генераторы будут отпускаться только за мегаватт контракты Следовательно, ты продашь свои акции этому предприятию. У тебя будет сумма 500 тысяч рублей 1 сентября. И ты спокойненько на них можешь приобрести себе генератор. Ну, это вот как простая да, схема. Если ты хочешь себе, брату, свату, там, друзьям, знакомым, то, соответственно, просто берешь и больше суммы приобретаешь. На большую сумму приобретаешь мегаватт контракта. На самом деле все элементарно просто. Мы ее продвигаем, никто не заставляет и не просим, а приглашаем всех здравомыслящих. Для того, чтобы ее двигать, неважно, кто ты и сколько у тебя денег. Я только что слышал... Слова ведущего о том, кто будет продвигать. Слова продвигают все, кто желает продвигать. За какой хрен, извините. Сергей Калинин, для меня ты просто тролль со своими вот этими глупыми вопросами. Разве, либо если ты не тролль, то разберись с информацией. Какая связь между стоимостью первого образца, бестопливного генератора и возможностью доносить информацию о проекте людям? Прямая продвигать, значит предлагать приобретать и приборы. Ты даже неправильно называешь. Это не приборы, а генераторы. Но они для этого мегаватт-контракты придумали, чтобы их можно было задешево купить, потом задорого продать. Где гарантии? Отвечая про гарантии всегда и везде в любых проектах в любых движениях стопроцентная гарантия у каждого из вас есть только на смерть на все остальное все гарантии фальшивые лживые и поддельные воздух покупать в российской федерации ты покупаешь воздух ты за него платишь с тебя берут за все Начиная с кредитов и заканчивая твоей зарплатой. Ты за все платишь. И смиренно живешь. Здравия всем. Видимо, ты видишь всю картину. Сейчас мы предлагаем присоединиться к проекту, купив токены компании дешево. Тем самым дать себе возможность купить электростанцию сегодня не за 500 тысяч рублей, а в 15 раз дешевле. Я все прекрасно прослушал, каковы гарантии. Мое слово – это слово Бога. Гарантии в гарантийном центре. Все чисто на вере, вере как в МММ. Зачем мне покупать токены, если технология проста, а значит недорога? Поддержать народ. На вере на этой планете делалось все самое лучшее. Сергей, выходи на связь и объясню. Мы прекрасно знаем… Так, что-то промоталось… Мы прекрасно знаем и обратную сторону веры танки строил народ вот и хорошо ты знаешь обе стороны выбор за тобой все гениально просто и машины вон на воде ездят Но если не двигать тему то все будем платить за сложное топливо секрет нужна, нужна. шанс не получка не аванс лапшу снимите с ушей помощник хлобысь хлобысь стряхнуть с лампы можно Володя во внукова, а не в Шереметьево. Ну да, да, да. Елена, благодарю за напоминание, что во внукова будет презентация. Но эти все адреса, точные местоположения, время будут размещены на сайте. Еще и куча вебинаров до этого времени будет. Когда генераторы покажете рабочие, всему свое время. Тот, кто понимает процессы, как что происходит. Это все равно, что я бы вам сегодня сказал, что я сегодня, 14 июня, посадил на огороде картошку. И ты бы задал вопрос, когда генератор покажешь рабочий, когда картошку будем копать. Копать ты картошку можешь уже завтра, но только которая вчера посажена. А я картошку буду копать через 4 месяца. Но только ее будет в несколько раз больше, там, в 5-10 в раз с одной картошины вырастет. Также и здесь. Доброго времени. В официальной группе ВКонтакте прозвучал комментарий участника, где обещанный отчет по затратам, те ресурсы, которые выкладываются. Отчет на вебинаре был обещан в конце мая, где он сможет дать ответ. Роман Литвинов. Какой человек и кто э, обещал дать отчет по расходам, Ой, вернее по затратам, то есть затраты или расходы или что ты имеешь в виду, этим заниматься должен бухгалтер. Я не закупался ни э, проволокой, ни листами для резки пластин не э, алюминием из которого делается корпус не магнитами не ферритами я не знаю сколько что стоит у меня нету товарных накладных все эти вопросы к тому человеку кто делает закупки мне конкретно иван который занимается сборкой сказал что все эти документы у александра боброва поэтому Берете и обращаетесь к Александру Боброву с этими вопросами по поводу там отчета, от, по, куда тратятся деньги. Меня вообще в принципе не интересует, куда они тратятся. По той причине, потому что это не моя задача расходования денег и закупка всех комплектующих. Каждый выполняет свою работу. Директор – одну работу, бухгалтер, вторую – менеджер, третью – водитель, четвертую. СММ-помощник – права человека за словами «следи». Что значит «следи за словами»? «Я за словами слежу всегда». Предлагаю рассмотреть готовую систему продвижения жизненно важного продукта через систему потребительского рынка «Дом Дара». Готовая система с партнерскими отношениями международная. Ну, непонятно, что за «Дом Дара». Когда юридическое лицо появится? Пересмотрите вебинар, я даю по этому вопросу ответ. Где ваше лицо? Вебинар обычно в уголке есть реальное лицо ведающего, вещающего. Юрий Григорьев, в начало вебинара перемотайте э, вот, вот этот вот, как его назвать, курсорчик. Вот сюда в начало перематываете, вот видишь мое лицо. Как понять, что вы не мошенники? В интернете гуляет информация, что вы мошенники. Григорий Рер. Мы никому не собираемся доказывать о мошенничестве. Мошенники мы или честные люди. Наши поступки, наши действия сами говорят за себя. Если ты не доверяешь нам, то проходи мимо, мы никого не заставляем, мы не принуждаем. Мы не нарушаем свободу воли. Какая реальная рабочая температура генератора? Бобров говорил на вебинаре 50 градусов. Видео из Томска, звучит цифра 70. Не знаю даже, кто это. Вы вот, друзья мои, уважаемые... Хотя бы своими именами и фамилиями обозначивайтесь, чтобы хотя бы как-то к вам обращаться. А из вот этих вопросов нужно просто включать мозги и логику. Александр Бобров не технический специалист в области генераторов. Он, скорее всего, где-то консультировался, и кто-то ему назвал цифру 50 градусов. Вы вчера, если смотрели видео из Томска, по вашему вопросу видно, что вы смотрели это видео. Иван технический специалист в этой области. И он говорил, что 70 градусов, значит правильный ответ 70 по уровню компетенции. Но вопросов больше пока не вижу. Вебинар у нас прошел ровно час. Полагаю, что можно его завершать. Ввиду того, что ну, часами, там 2-3 часа тяжело для восприятия людей. Часок мы провели, информацию дали. Еще хотелось бы затронуть вопросы продвижения, потому что... Многие люди, уже на сегодняшний день, наверное, около 4000 участников в компании «Источник энергии» и люди, ну, давайте это, перейду на видео, чтобы было, чтоб было меня видно. И у многих людей просто… Ну, Люди покупают да, мегаватт-контракты, им ко мне пишут, звонят, обращаются, говорят, у меня что-то не получается продвигать, меня не слышат, не видят, я вот один ковыряюсь, там, не могу никому дать информацию. Первое, что хочу сказать, ребята, для того, чтобы передавать качество информации, качественно любую информацию, нужно самому быть профессионалом в области этой информации, то есть взять ее изучить подробно и детально. Но у людей по факту существует лень. Ой, да это же надо вебинар посмотреть. Ой, да это же надо прочитать там техническую документацию. Ой, это же надо вот это делать. Вывод какой? Проблема в тебе самом. То есть ты не хочешь развиваться, но хочешь быть успешным человеком. Такого не бывает. Скажу по своему собственному опыту. Если хочешь быть успешным, нужно херачить и работать, прям просто конкретно работать и делать действия каждый день. Если вы хотите добиться успеха в любом деле, нужно просто каждый день уделять этому делу внимание, сколько-нибудь времени, сколько у вас есть. Вот есть 10 минут, уделите 10 минут, есть полчаса, уделите полчаса, но каждый день. И очень быстро у вас это дело будет процветать. Простые методы к этому существуют, к тому, чтобы продвигать любую информацию. Сегодня есть интернет, телефоны, вайберы, ватсапы, скайпы, вконтакт, одноклассники, фейсбук, твиттеры, телеграммы. Можно бесконечно перечислять количество источников площадок, на которых вы можете найти своих потенциальных партнеров, клиентов, соратников и так далее. Для этого нужно делать касание. Что значит касание? То есть касание страничками. Со своей страницы, со своего логина касаться с, другим, с другой страничкой человека. Самые простые способы – я каждый вот я свои способы да, вам рассказываю, я каждый день поздравляю с днем рождения в социальных сетях минимум 50-100 человек, то есть каждый день у меня происходит контакт с 50-100 людьми, на это я трачу примерно 10 минут, чтобы человеку поздравлялку скинуть в личку. Человек отвечает мне, благодарю за поздравление, и я ему даю информацию, заготовочку о компании «Источник энергии». То есть ссылку на свой YouTube-канал, ссылку на свои контакты и небольшое описание э, про генераторы. Эти все, э, все эти описания есть под всеми моими роликами. На канал YouTube ко мне заходите, в описании под роликом есть вся информация, которую я раздаю людям то есть заготовка информационная, в одну страничку. Человек ее изучает и принимает решение, нужно оно ему или не нужно. То есть 50-100 человек только через дни рождения, каждый день. Если возьмем 50 человек, умножаем на 30 дней, полторы тысячи человек ежемесячно от меня узнают эту информацию. Следующий момент: WhatsApp, канал YouTube, через них тоже приходят люди и знакомятся с информацией. Каждый день я добавляю новых друзей. Вконтакте с одной страницы вы можете каждый день добавить 30-40 человек. Умножаем на 30 дней в месяце, если делать каждый день. Это еще 1200 людей, новых людей, которым вы даете информацию. То есть 1500 людей, 1500 людей, это с днем рождения. 1240 умножить на 30, это сами добавляете новых друзей, находите в любых группах, в сообществах на ту или иную тему, которую вы сами захотите выбрать по источникам энергии, там, по экологии, заходите в эти группы в социальных сетях и э, оттуда добавляете людей в друзья. И даете им также самую информацию, то есть начинаете переписку, э, знакомство и даете им информацию, то есть полторы тысячи день рождения, тысяча двести новых друзей с групп, и того уже 2700 человек узнают о вашей информации в месяц это только одна страница вконтакте берете одноклассники берете Facebook, берете telegram берете instagram и проделывайте те же самые действия тем самым я на сегодняшний день контактирую ежедневно минимум с 300 людьми вот используя вот эти методы 300 человек в день умножаю на 30 дней и получаю, 9 тысяч человек получают от меня информацию об источниках энергии ежемесячно. 9 тысяч человек. Берем простую статистику. 10% от 9 тысяч человек это 900, 10 – от человек, это 900 человек, которые отреагируют на информацию 100%. Как-либо... Как то есть отреагируют посмотрят начнут общаться на эту тему 10 процентов из этих 900 человек приобретут контракты от 900 человек 10 процентов это 90 человек приобретут контракта суммы такие чтобы вот человеку хватило на свой собственный генератор от 90 человек и на сегодняшний день э, эта сумма да, составляет 33 870 рублей. Ну, мы посчитали, что сегодня по курсу 210 за акцию, чтобы 10-киловаттный генератор э, приобрести себе в собственность, нужно 33 810 рублей, умножая эту сумму на 90 человек получается на 3 миллиона 48 тысяч триста восемьдесят семь рублей у меня произойдет продажа мегаватт контрактов которые я купил еще по 5 по 10 рублей в прошлом в позапрошлом месяце это к тому откуда берутся деньги и как мы мотив... те Материализовать в денежный эквивалент, монетизировать свои трудозатраты на продвижение информации в любом проекте, в любом деле, в своем собственном бизнесе, в своих собственных услугах. Это самый эффективный, самый действенный способ, который работает. Но это нужно каждый день делать. Самое сложное, что нужно делать, действия каждый день, и вы будете получать результат. И у вас не будет замолкать, телефон будет постоянно звонить, люди к вам будут обращаться, и у вас будут постоянно проходить финансовые потоки. У меня каждый день финансовые потоки происходят через операции безналичные ну, по различным темам 1 миллион в день. То есть 30 миллионов в месяц у меня финансовые потоки если я даже зарабатываю 5 процентов от финансовых потоков за месяц моих от 30 миллионов сами посчитайте, 150 тысяч рублей я спокойно обеспечиваю свою семью всем что нужно и каждому из вас я желаю и рекомендую делать эти простые действия на моем канале в Ютубе есть все вот эти видеоуроки. Прям видеоуроки, как каждый день я провожу вот эту работу. Что я делаю каждый день, чтобы быть успешным человеком. Чтобы у меня было много подписчиков, чтобы у меня была постоянно растущая команда, чтобы постоянно были финансовые транзакции и чтобы был постоянно растущий в геометрической прогрессии доход. Все элементарно и просто ну, на этом завершаем благодарю всех за внимание подписывайтесь на канал обязательно перезаливайте видеоролики на свои каналы на свои социальные сети перезаливайте все видеоролики которые вам нравятся с наших каналов но не забывайте под видеороликами указывать свои реквизиты Телефон, почту, скайп, чтобы с вами люди, которые просмотрят э, ваш канал, вашу страницу, чтобы они выходили на связь с вами и вы их уже консультировали и совершали сделки. До скорых встреч!